Привет! В этом видео хочу предложить задуматься над тем, а что же на самом деле мы покупаем, когда совершаем покупки в обычном магазине. Иногда у нас есть конкретная цель, что мы хотим купить конкретный продукт. Иногда мы цели никакой не имеем, то есть у нас есть некое абстрактное представление, чего бы нам хотелось. И вот на эту тему я предлагаю немножко поразмыслить ее, проанализировать. Почему нам иногда все-таки хочется пройтись по магазинам? Причем это касается не только дел. Понимание этого процесса позволит обычным покупателям понимать и получать больше пользы от вот этого процесса покупки, ну а для маркетологов это позволит найти больше каких-то идей, которые можно применять в своей работе. Итак, поехали! В этом видео мы будем говорить об эмоциональном маркетинге, о том, что покупая какой-то продукт, мы еще можем покупать эмоцию, то есть некую эмоциональную составляющую этого продукта. И здесь очень важно уточнение, в этом видео мы не будем рассматривать эмоциональные покупки в чистом виде. Что я имею в виду? Это тогда, когда человек под влиянием эмоций совершил какую-то незапланированную покупку и, возможно, купил ненужную ему вещь. Наоборот, мы будем говорить о том, что покупая нужные нам вещи совершая запланированные покупки, мы так или иначе все равно покупаем эмоциональную составляющую продукта, и без этого нам этот продукт кажется нецелостным, как бы незавершенным. Иногда у нас есть рациональный вариант. Например, мы точно знаем, чего мы хотим, и мы можем это заказать в интернет-магазине. Но нет, мы предпочитаем все-таки пойти в обычный магазин, потратить на это время и купить продукт там. Вот что может стоять за обычным походом в магазин. Чтобы дальше была понятна моя идея, я приведу некоторые примеры. Давайте начнем с простого, что может стоять за обычным походом в обычный шопинг-мал, то есть торгово-развлекательный центр. Ну, во-первых, это возможность повзаимодействовать с другими продуктами, товарами, которые мы покупать не собираемся. Ну, проще говоря, можно зайти в какие-то другие магазины, что-то там посмотреть, померить. Потом вот в процессе этого всего можно сделать паузу, то есть это может быть перерыв на какую-то чашку кофе в каком-нибудь кафе. Также это наблюдение за людьми, это общение с людьми, это общение с продавцами-консультантами. И вот этот вот список вы можете продолжить сами. Это такие вот небольшие, маленькие развлечения, которые получает человек. И вот если мы покупаем обычный продукт, который нам нужен, это запланированная покупка, мы все равно вот ждем, можем ждать вот такой вот эмоциональной части. И без этого нам продукт кажется не таким целостным, не таким завершенным. И именно за этим мы как раз и идем, осознавая это, либо не осознавая. И это то, чего не могут дать, например, онлайн покупки, да, потому что там есть свои преимущества, например, это быстро, можно заказать и прямо из дома, никуда идти не надо. Но эти же преимущества, обратите внимание, они могут стать минусом, когда у человека есть потребность именно вот в такой вот эмоциональной части, то есть получить эмоции, получить какие-то впечатления. Давайте дальше разовьем тему, что еще может скрываться за дополнительной ценностью продукта. Здесь стоит вспомнить, что есть так называемые специализированные магазины, допустим, все для дома, Икея, все для шитья, все для рыбалки, если брать такой мужской пример. И вот в этих магазинах, либо это может быть отдел в каком-то магазине, в них складывается, создается особая атмосфера. Здесь могут встречаться профессионалы с одной сферой, люди с похожим, либо с одинаковым хобби. Здесь может быть общение с продавцами-консультантами, это люди, как правило, которые достаточно глубоко в теме. Это возможность получать информацию, искать какие-то идеи, получать информацию о новинках. Здесь продавцы-консультанты могут приводить, вот, показывать демонстрацию, как пользоваться какими-то продуктами, новинками и так далее. И вот это все делает атмосферу вот в этом магазине для человека, который этой темой увлекает делает эту атмосферу очень особенной это ему очень многое дает дальше если взять допустим ту же икею то сюда можно идти а, только для того чтобы искать например новые идеи для там, дизайна интерьера и так далее потому что нахождение в креативном пространстве оно не может не оказывать влияние и вот это вот все набор вот этих впечатлений он как бы идет в комплекте к тому продукту который покупается причем продукт он может быть какой-то мелочевка может не обязательно дорого стоит и естественно здесь возникает вопрос а может быть человек как раз в большей степени идет за вот этими впечатлениями и эмоциями а продукт это всего лишь просто предлог для того чтобы пойти в этот магазин и вот эти впечатления и эмоции получить если говорить о покупке товаров широкого потребления то есть товарах повседневного спроса поход в обычный супермаркет то здесь эмоциональная составляющая будет представлена в меньшей степени и тем не менее если вспомнить времена карантина то поход в обычный супермаркет это было чуть ли не единственное доступное развлечение потому что это возможность выйти из дома прогуляться допустим где-то через парк прийти в супермаркет повзаимодействовать с другими людьми и как вы понимаете это все тоже по какие-то маленькие впечатления и эмоции все о чем мы говорим имеет отношение к шопинг терапии официального определения у данного термина нет Обычно под шоппинг терапией понимают процесс, связанный с посещением магазина, который помогает облегчить или устранить симптомы плохого настроения, переживаний, снизить стресс, что происходит за счет смены обстановки и переключения внимания. Важно понимать, что шоппинг терапия не дает глубоких проработок проблем и дает только временное облегчение, то есть временно снижает проявление нежелательных симптомов. Теперь давайте поговорим о брендах. Дело в том, что информацию о брендах мы получаем из маркетинговых коммуникаций, каких-то рекламных кампаний, но тем не менее почувствовать бренд, вот, ощутить его полностью можно только там, где он раскрыт. Полностью. И это может быть в точке продаж, то есть в каком-то фирменном магазине. А это особая атмосфера, в которую попадает человек. То есть, во-первых, это интерьер, в котором будут узнаваться уже знакомые визуальные образы, возможно, элементы логотипа, это определенная цветовая гамма. Это может быть музыка, какие-то звуки, то есть, этот бренд как-то звучит. Это могут быть специфические ароматы, которые дополняют определенным образом ассоциативный ряд. Это продавцы-консультанты и с определенной внешностью, с определенным стилем общения. Это то место, где очень много продуктов этого бренда, и с ними всеми можно повзаимодействовать. То есть, несмотря на то, что, допустим, человек планирует купить всего лишь что-то одно, он может посмотреть всего очень много. И вот это все, это все дает возможность раскрыть бренд полностью, потому что бренд, он на той бренд, что в нем заложена вот эта эмоциональная составляющая, это определенная ассоциация эмоций, которые покупает человек. И именно потому брендовые вещи, они стоят дороже. И если вот это все убрать, то есть вот с этим не провзаимодействовать, не попасть в эту атмосферу, то и продукт кажется каким-то незавершенным, он кажется неполным. И здесь в этом случае цена на продукт может восприниматься как какой-то завышенной. То есть это очень важно, взаимодействие с брендом. И взаимодействие, оно возможно только, как я уже сказала, вот в этой особой атмосфере, а именно в магазине э, данного бренда. Я предлагаю задуматься и выявить вот такие моменты, где эмоциональная часть, она доминирует над рациональной, мыть в магазин просто чтобы получить какие-то эмоции, а необходимость купить какой-то продукт ⁇ это всего лишь предлог. И вот если это для себя выявить, то здесь получается еще один интересный момент, что, допустим, если есть необходимость в эмоциях, но необходимости в каких-то продуктах, допустим, пока нет, то можно тогда пойти в магазин просто за эмоциональной частью. И точно так же взаимодействовать что-то смотреть то есть общаться с людьми можно даже делать какой-то перерыв там выпить чашку кофе то есть получать полностью все эмоции но покупать при этом ничего не нужно на самом деле девушки очень часто интуитивно так и делают то есть они могут пойти в магазин потратить там какую-то часть своего времени вернуться оттуда довольными наполненными эмоциями но при этом они не могут ответить на вопрос зачем они туда ходили почему они при этом ничего не купили Купили. Или, допустим, купили какую-то мелочевку и может быть даже такой упрек, что это зря потраченное время. Нет, не зря, потому что это именно поход за эмоциональной частью, а эмоциональную свою потребность ее нужно обязательно восполнять здесь есть одно важное уточнение под влиянием эмоций можно накупить кучу ненужных вещей то есть могут иметь место так называемые эмоциональные покупки о которых я говорила в начале то есть здесь можно как бы впасть в другую крайность то есть все время ходить в магазин за эмоциями то есть может быть даже стать шопоголиком стать зависимым эмоционально от процесса покупок и так далее то есть во всем на самом деле нужен баланс я в большей степени хотела донести идею что если у вас лично есть какой-то правильный для вас магазин с особой атмосферой которая вас как-то включает наполняет эмоциями то это может быть одним из способов наполнения себя эмоциями но не более того вот эту вот идею я хотела донести и уточнить. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезная. Возможно, у вас есть свои какие-то примеры или уточнения по этой теме. Обязательно ставьте лайки, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!